Всем привет! Продолжаем наш проект Дневник Фаната. В этот раз он будет у нас международный, и мы будем вас освещать с поездки из Марбелия, куда мы отправляемся на сборы к московскому «Спартаку», который проводит последние подготовительные сборы. Соответственно, узнаете о том, как проводятся тренировочные процессы, о том, чем живет команда на сборах. Ну и вообще постараемся да, показать много разных веселых приколюх и интересных тем, парни мы добрались э, до марбели наконец-то после 6 часов 6 часов не не надо спасибо друг вот здесь даже по-русски говорят добрались до морбели сейчас ждем наш трансфер отправимся в, в отельчик у нас какой-то модный отель должен быть даже с горками, даже с горочками все нападают на тебя блин, поэтому поедем в отель Он в убежал. Короче, авторитетные пацаны минуты, э вышли прогуляться вечером сегодня. Вот наш отельчик, И собственно, ночной уже, ночной. А мы просто пойдем прогуляемся, посмотрим, что здесь какие приколюхи есть. <реклама> <реклама> Москва. Вышли! Футбол-клуб футбол «Партак Москва». Э. Раньше, раньше. Ну, как вообще, как игра, вообще, как сам себя чувствуешь а после расскажу, игры? Давай. Тяжелая игра, команда еще не сыграна пока что, потому что третий сбор проходит. И Но, потому вот ты что сегодня рыб... был тяжело, да, играть? Тяжело, я не спорю, да. Вот, у меня здоровая конкуренция, ребров. Кутеб. Силитов, опять же Нет, выборов Кутепов они сейчас Пуцко, Пуцко Пуцко, да, пуцко был конкурентом, но сейчас уже не конкурентом Пуцко Поэтому мы ждем Тегиева Теги А вот новичок, да, нашей команды? Георгий да. Джикин Будем за кому? На конкуренцию, да. Это было нормально. я да, да, да, да, да, Первую провели на отличность, сейчас сдвигаемся в отель команде ну, Да, короче. немного, немного, немного о нашем отеле, секси. немного нашем отеле. Можно сказать что это пенсионерский отели. мы там не то что самые молодые, мы там уже в ранге внуков, племянников и правнуков. Мы ходим на дискотеки. Да, но мы все равно посещаем моднейшие диско. Вот этот прикол, да, Музончик? Или будет все, все левое? Будет или не будет? чемпионом. всегда сделали небольшую остановочку посмотреть какая красотища просто это вот мы на подъезде на подъезде к Марбелли Сочи в да в Крыму хорошо парни в Крыму Я здорово не, еду, нет, не, нет, не еду. Еду? это эмердженси да, да они пришли нет корноскопы принимают все, а, окей. поехали. О, у нас траблы начались, короче, уезжаем, уезжаем, Нет, все, блядь, все, <смех> все, все, все. Небольшой трабл произошел, блядь, нас попытались провязать, но мы послали всех подальше. Нас, да, вот так, <смех> вот так, вот так, вот так потом верят, да, фильм. <смех> вот это прикол, да? Подъехали в отель и, собственно, застали парней, которые приехали с тренировки, вот. Все старые знакомые, продержка Про всегда с вами, здорово, парни. все лучше. Сальва, привет, привет. Отлично, как ваши? Здорово, парни. Как здоровье, Сальва? Нормально? Все, отлично, готовы? А вот Леонид Федорович, собственно. привет. Здравствуйте, Леонид Федорович. Спасибо, спасибо. Мы находимся сейчас в отеле, собственно, в том отеле, где расположилась команда. Леонид Федорович нас, как всегда, с гостеприимством встретил. Да, да. Расскажет нам. Но все... Без хлеба и соли, правда? Без хлеба и соли. Потому конечно. что в Испании очень плохо и с хлебом, и с солью, да. Вот это прикол! Вот вы можете посмотреть, да, с нами соседствует китайская команда. Михаил. Вот здесь располагается футболисты. Вот выход, вот можно пройти номера. Мы не будем заходить, они сейчас отдыхают, потому что обед... Сейчас дня вот они сейчас отдыхают, но гостиница очень комфортная. Пожалуй, лучше всех отелей, которые все были хорошие, это супер хорошие. А свободное время, что? Ну, свободное время, ребята читают, смотрят. Э ну, свободно. еще раз повторюсь, свободного времени очень Практически будет, нет, мало, да? Практически нет. А вот здесь как раз вот внимательно изучаются игры, наших соперников в данном случае Сейчас просматривается, кстати, как раз какой-то матч, да? Краснодар с... Фенербахче Фи... Софа... -бахче. А. Да. Вкопаемся в грязном белье нет, это все чистое, все готово Не-не-не, грязного белья в статаке нет Запах очень хороший Кладезь для болельщиков На самом деле это кладезь для болельщиков Потому что любой фанат я думаю, хотел бы сюда прорываться Вообще Георгий Червдарь готовит в одиночку Никому не доверяет Георгий Червдарь, мы вспоминаем Тот самый Георгий Червдарь, который не захотел нам давать интервью И убежал от нас, когда мы делали небольшой видеорепортаж Это из природной скромности Нет-нет, это наше все, это наши болельщики, фратри ну я-то при чем? Это же не журналисты, это не журналисты, он журналист. И вот дело. это ветеран дискультурного движения. Вот без него точно вышли бы игроки босиком. Даже термо-всякие эти трусики, термотрусики. трусики о о Эвелин, Эвелин Попов. Как дела, Эвелин? Всё хорошо. Готовишься? Готовишься. Завтра супер будет Все. Все супер, вот, вот Победа да. победа и много Сколько голов. Да, 7-8, так нормально? 27, 7, да. 7, 7, 7, 7, хорошо. Семь. Вот как прикол! О, грацио масиму! Нам повезло, мы смогли немножко его за. Буквально, буквально убегает, убегает. Очень скромный и очень хороший мужик. Вот еще вы немножко напугать ее. Он раз. спал просто. А, он а, меня не обижает никто. Если кто, если, кто будет, Андрей, Андрюха, Андрюха, парень, если кто будет. обижать нам, звоните, мы рядом живем. Подъедем со всеми, разберемся. Георгий Чударь, который наш любимый, наш любимый, наш самый скромный. Самый скромный на Тарасовке и вообще в Спартаке. самый Мистер Скромности. Сделай хоть рукой на прощание нам! Георгий! На прощание! жора это мой друг! Мальчик, передайте привет. Ола, ола. Это мой Амигос. А вот новичок, да, нашей команды? Да. Георгий Джикин. Будем знакомы. Мы первые, кстати, да, кто Тигиев? Да. Еще никто не видел. Вчера репортаж. да? пары. Здорово, Всех да, вот тут появляются фрукты. Смотрите, смотрите, как можно. Да, и тут написано, сколько орехов надо съесть, чтобы, так сказать, не будут... для чего? До каждого ореха все продумано. Представляете? До каждого ореха. Вот так в Спартаке. Теперь мы знаем. Теперь мы знаем, сколько нужно орехов. Вы знаете, сколько нужно орехов, да, чтобы... Ну, я думаю, мы вырежем, чтобы никто не знал. Чтобы ночью не заснуть. Вот это прикол. Да, да, да, играй да, да, пустили, но все к нам сами выходили. Да. Мы, мы так сегодня мы едем, снимаем материал. Мы сегодня приехали материал поснимать, да. а вот так завтра уже банды все приедем. Сейчас мы ощущали это. поддержку уже сразу, самолет ну, уже Завтра все, все будет как всегда. Давайте парни тоже вставайте. Давай, Федорич с нами, Я прохожу, потом сделаю скриншоты. Так, ты себя-то не Сначала а? Сначала я, сначала я. Дима, давай с нами тоже. Да. Фоната, он такой У сказал. меня другой дневник в Дим, сфотографируй пожалуйста. Ты да. да, да. обалдели что я тоже хочу. Не, а давай. Лё, нажми, Лёв. Работа прежде да. всего. Да. Все, все, устроили хаос, надо уже уходить, а то мы здесь да. в это, вели да. какой-то... Да. Вели... Вели дестрой в этот тренировочный процессы и в режим команды. Извините, извините. Выходим со Все, мы знаем теперь, что ты Купромис, Будем подписываться.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 Um...